Спасибо. Меня зовут Светлана Ромашина, я директор юридической школы коучинга, я тренер, я коуч, и э, мне позволено вести ведение в коучинг, и я вас приглашаю в путешествие не в мир коучинга. Что же такое коучинг? Что такое эриксонский коучинг? Как вы, наверное, знаете, слышали из много разных школ коучинга. Если говорить о Международном медицинском университете, это самая большая школа общего в мире, признанная в ноябре 2011 года как самая большая успешная школа. И где-то примерно сейчас... Сама Мэрин Аткинсон точно не знает, еще не посчитала, около 40 стран, где есть представительство Международного Эриксонского университета. Мэрин Аткинсон это основатель этой школы, мы еще будем говорить, и для нас это большая честь, что мы ее представляем сейчас в странах Балтии, и из Литвы, из Эстонии к нам приезжают, поэтому вот мы очень рады, что у нас есть такая возможность. И если говорить, есть большая организация, которая называется ICF, это ассоциация коучинга, коучи, и Эриксонская школа, она принята как золотой стандарт в коучинге. И мы с вами тоже будем говорить, о а почему именно так, что же есть здесь такого особенного и другого, почему ее признают как золотой стандарт. Поэтому я вас приглашаю в такое путешествие на два вечера познакомиться, углубиться, почувствовать, понюхать, попробовать. А да что же такое коучур? У нас будет какая-то небольшая часть теории, будет практика, чтобы вы могли через себя пропустить и посмотреть, как это, как это используют, какие есть инструменты, как это отзывается на вас, как это соединяется с вами. И мы будем это делать вдвоем, в паре с паром. Да, который является отцом речейской школы коучинга, да, который завез в Международный элицинский коучинг сюда в Латвии. да, подписал договор с Мэллин Аткинсон, Было много желающих, которые хотели представлять эту школу у нас в Латвии, но вот Павлу как-то удалось сделать, что представляем ее именно мы. И мы вот эти два вечера вместе с папом будем некими проводниками для.. Вас не получим. Так что Павел сам расскажет, да, Павел? Ну, давай залака, еще раз подарок вечер. Далзмаз кревески. Сава отвесим. Коли он на проблемам с такой аккаунтом, то отвесил он так дуба, ставить, поставьте, состоит вот я то Я дал замаз с там скривис, вот не ставьтесь и кревевский, космос, за Да. да? я. а за Тогда история очень короткая. Ну, так сложилось исторически, что с 2001 года по факту, и с 1999 года, я занимаюсь каким-то преподаванием, которое связано с тем, что в общем и целом называется развитие личности. Это были тренинги личностного роста, потом это были бизнес-тренинги, потом это были тренинги командообразования, потом это был такой продукт, который называется стратегическая сессия для предприятий тогда, когда руководство собирается для того, чтобы как-то перезагрузить свое мышление, ну и так далее. Это происходило большое количество лет. И знакомство с коучингом для меня состоялось таким образом, что с примерно 2005 года, может быть чуть раньше, большое количество моих коллег в России, в частности в Москве, мне говорили о том, что есть такой некий совершенно чудесный, волшебный, восхитительный, просто сказочный такой новый подход, который называется коучинг. Я честно скажу, что относился к этому ну, с таким достаточно серьезным, обоснованным скепсисом. Ну, потому что что-то можно нового придумать, что можно нового придумать для людей, которые чего-то хотят. Понятно, с ними важно сесть, поговорить, понятно, им что-то можно преподавать. Естественно, полезно в любом преподавании внести какой-то элемент провокации для остроты для того, чтобы люди начали проявлять ну, вот, то, что у них на самом деле есть, а не просто говорить о людях. Но в целом, когда мы говорили про ну я первое, что сказал, я сказал, ну, давайте я правда почитаю. Вот я здесь отмечу эту штуку. Ну, условно назовем это книги, будем говорить откровенно, уже в 2005-2006, это уже не были книги, это уже было что-то из серии «Почитаю в интернете, пришлите мне какую-нибудь ссылку, давайте посмотрим какие-то материалы». Все мне, честно говоря, показалось очень банальным. Все понятно. А, коучинг – это задавание открытых вопросов. Правильно? Правильно. Коучинг – это работа, которая связана, обоснована на том, что люди к чему-то стремятся, надо как-то им помочь, да. Ну, в целом, все понятно, ничего нового, никуда не пойдет. И дальше так получилось, что в 2007 году, в конце, после того, как много людей много раз позвали, сказали, пригласили, приходи, хотя бы посмотришь. И на все я говорил, что ну понятно, нет, не пойдет. В 2007 году в конце одна моя выпускница сказала мне буквально следующее. Она говорит, хорошо, давайте попробуешь. Один раз на себе попробуешь как клиент. Но здесь нужно понимать, что эта выпускница, она у меня когда-то проходила тренинги, много раз проходила, она для меня была большим авторитетом. Ну, во-первых, человек очень-очень результативный, успешный ну, вот, во всем, что я про нее знал во-вторых, человек очень высокой планки, требовательности к чему бы то ни было Но ну, в частности, вот, в проведении каких-то занятий когда она у меня на занятии была, я ее слегка, ну, слегка побавился, потому что было понятно, что если она сейчас начнет выскать, высказывать критику ну, есть великий шанс, что я начну как-то огорчаться, расстраиваться наверное, со мной что-то не вполне здорово, с моей программой не вполне здорово ну и третий очень важный момент, она, ну вот все, что существует, она вот всем интересовалась, все знала. Она знала разных тренеров, разных ведущих, разных техник. Вот всем она интересовалась. И когда заходила речь о какой-то любой новой программе, а, да, да, да, я это уже дважды проходила там, еще вот там, ну, говорят, тут интересный преподаватель, я тоже скажу, посмотрю. Ну, то есть такой реальный эксперт. Я зовут только, она на пару лет старше меня, мне сейчас 41, ну, соответственно, тогда ей было под 40, мне было чуть меньше. Муж, дети, там, бизнес, образование, вот все-все-все. Вот прям вот такой идеальный вариант, который можно описать. Я, в общем, как-то не нашел, почему мне надо отказаться. В итоге она провела мне коуч-сессию. Сказать честно, я после коуч-сессии получил вместо того, чтобы, ну вот то, что я написал здесь, какой-то информационный посыл, я получил... И я скажу вам честно кремль, это этот опыт совершенно не совпал с тем, что я ожидал. Точнее говоря, я был не удовлетворен этой коуч почему? Мы об этом будем дальше говорить, и мы придем к тому, чем коучинг является, чем коучинг не является. Но то, что она в самом начале мне сказала, она сказала, твоя задача совершенно четко сформулировать запрос, чего ты хочешь к концу коуч-сессии. Как мне показалось, я очень четко сформулировал запрос. Но она почему-то в процессе коуч начала задавать еще кучу вопросов по поводу этого запроса. И самое неприятное, она в процессе коуч-сессии не сделала того, чего я очень хотел. Она мне не дала ни одной рекомендации, что мне теперь делать. И она не высказала никакой оценки по поводу того, что со мной уже происходит. Честно сказать, я хотел по большому счету от нее двух вещей. Первое, что она сказала, что я не такой уж кретин, как мне кажется, в том, о чем я рассказываю, что в целом все не так плохо, у многих так, ну, что-нибудь в этом роде, в общем, меня немного подуспокоило и второе, что она сказала в целом, знаешь, я выслушал твою историю, ну вот, а, может быть, задала уточняющий вопрос, вот как тебе стоит действовать дальше но у меня, правда, был другой эффект, у меня была одна конкретная идея, которую я придумал прямо вот в процессе этого разговора, и принял решение, что вот начинаю реализовывать прямо сейчас а вторая идея на уровне мне еще надо подумать, но самое интересное, что буквально в течение недели я ее тоже начал реализовывать. При всем при том, что эта самая Ольга, она мне не сказала, что это надо делать или не надо делать. Она просто в конце разговора меня поблагодарила за разговор, но и самое обидное, что она сделала, она так и не сказала, но ну, теперь-то ты понял, тебе наверняка надо идти обучаться коучингу. Потом. Я все-таки узнал, кто самый лучший и самый мощный вот, на доступной нам территории, на русском языке, который мне более менее понятен, кто преподает к Выяснилось, что это делает Мерильна Аткинсон как мать, основательница, ну, в переводе, да, с переводом на русский язык, как мать-основательница Эриксоновского университета. Тут у меня включилась новая оценка, новое знание, и это знание связано ну, вот с таким в данном случае для меня понятием, понятием лидера а я знаю Мерри Аткинсон, ну точнее я думаю, что я знаю Мерри Аткинсон с 1999 года когда-то я и Светлана, еще несколько наших коллег, мы ходили к ней на занятия, она приезжала в Ригу я помню то, о чем шла речь, о том, о чем она рассказывала, о что, к чему она нас приглашала я помню, что это мне было интересно, не было инновативно, не было как-то восхитительно ну, я тоже, в общем, посопротивлялся, посопротивлялся какое-то время но мне было нечего возразить на то, что Ольга сделала для меня какую-то хорошую, всю, полезную. меня заработала там, где не работала. В итоге я пришел. Что я увидел? В 2008 году, через 9 лет после того, той Эмир Ленаткинсен, которую я видел в 1999 ну, во-первых, я увидел женщину, которая, ну, во всяком случае, по моим ощущениям, лет на 10 моложе, чем я видел 10 лет назад. Очень светлая, очень открытая, очень мудрая. То есть я в данном случае почему использую эти слова, потому что, на мой взгляд, то, что касается каких-то новых, инновативных, действительно глубоких вещей. Но ну вот лично для меня счастье учиться именно у людей мудрых, у людей светлых. Тогда когда, ну, тогда, когда понятно, что это действительно с одной стороны идет от сердца, а с другой стороны оно еще и задействует ум, и там есть очень, очень большое, серьезное, мощное научное обоснование. То, с чем я вышел с этого семинара, который был в начале 2008 года, ну, Свет не даст сорвать. я приехал в Либу, сказал, Свет, это, наверное, очень-очень интересно, наверное, нам надо подумать о том, чтобы как-то это привести в Ригу, потому что это здорово, это интересно, это полезно. И закончилось это тем, что в 2009 в марте, наконец, мы довезли до этого первый короткий курс, вот примерно такой, как мы с вами проводим сегодня и завтра. Я на этом курсе был участником. Но ну, вроде более менее мне была понятна теория и идея, о чем коучинг. Но вот главный ключевой эффект, который я получил в первый вечер в первых занятий, которые были в линии, был следующий примерно. Я приехал домой вечером после занятий, это было что-то часов девять, и вернулась с прогулки няня с моими младшими детьми. Младшим детьми в 2009 году ему было около трех лет. Это был март месяц, почти 3 года. И дочь сразу вошла, разделась и пошла в комнату. А сын сел на тумбу, где надо раздеваться, и вместо того, чтобы снимать ботинки, или не снимай ботинки, он мне начал что-то рассказывать. И вот здесь для меня фактически на уровне, я так четвертое слово, применения. На уровне применения дошло, что такое коучинг. Я знаю, что я очень люблю своих младших детей, очень вовлечен своих младших детей, очень дорожу своими младшими детьми, и на уровне теории я, конечно, знаю, что очень важно быть к ним внимательным. Но в этот момент, вместо того, чтобы сказать, Сеня, я понял, мы пройдем в комнату, там поговорим, давай снимай ботинки, с них течет. Я остановился, оставил в стороне ботинки и начал вслушиваться в то, что он говорит. Не специально, честно. Вот это не произошло так, что нам задание какое-то, дали на занятие. Или объяснили, что это надо делать. Или я просто пришел домой с решением сейчас буду всех слушать. Ну вот как-то так оно вышло. И оно вот в этот момент для меня стало особо как-то ценно и значимо, потому что... Это действительно один из инструментов коучинга. Уметь услышать уметь посмотреть на вещи глазами другого человека. И то, во что я вас сегодня приглашаю, ну, во-первых, я вам сейчас покажу маленький мультик. Нашу интерпретацию, нашу догадку по поводу того, что такое коуч и тем коуч является. А вторая штука, это то, что я вас приглашаю к тому, чтобы рассмотреть коучинг в большей степени. Не как набор инструментов, не как технологию, а как некоторые Некоторый подход, или даже, скажем, мировоззрение. Восприятие отношений, восприятие самого себя, восприятие будущего. Если можно, давайте свет сделать поменьше. Вот это вопрос, точнее титр, который я хочу, чтобы мы предварили мультфильм. Сейчас сразу на следующем слайде будет мультфильм. Ну вот, исходя из того, что вы знаете о куче, вы наверняка что-то о нем знаете, точнее много знаете. всех этих занятий будут с вами проводить, я там еще один разочек, может быть, коротко как-то И по поводу применения поскольку у нас с вами занятия разбиты на два дня, отдельно на два дня, то у меня предложение посмотреть завтра, в течение дня, вот до вечерней встречи, на там, свои ощущения, свои какие-то реакции на реакции других людей, именно то, через призму всего того, о чем будет сегодня идти речь. А если кто-то из вас пришел просто послушать, так бывает. Это нормально. То есть одна книга, которую предлагаю вам прочесть, если вы решите, что вам не надо учиться, ни к чему учиться. Это нормально. Так бывает. Автор книги Тимати Голдер. И книга называется «Работа как внутренняя игра». я один из отцов коучинга вообще в мире и мне посчастливилось однажды даже его живем видеть и живем слушать это было недавно несколько месяцев назад книга написана очень доходчивым языком то есть конечно конечном когда вы ее читаете ничего не понятно но в целом складывается действительно ощущение и впечатление что такое коучинг при этом если вы надумаете учиться приглашаю дальше сейчас продолжится Светлана поэтому здесь можно учиться уже несколько потоков людей от начала до того, что делают золотые сертификаты, мы здесь получили. Ага. Так лучше Извиняюсь. Касательно вот этих вещей, которые уже пролучают Понятно, что у нас у всех есть очень длинный жизненный опыт, который начался с того, что она, ну, наверное, видно, там девушка сидит. Если не очень видно я пойду, то есть там куда-то дорога, она там дальше в тумане не до конца видно, что там они дальше в конце но так у нас у всех сложилась жизнь, что начиная с первого момента жизни есть люди рядом с нами, которые находясь рядом с нами как-то очень причастны к тому, что у нас будет в будущем которым более того, важно, что у нас будет в будущем они этим вместе с нами как-то занимаются ну понятно, что в первую очередь я намекаю на родителей но, честно сказать, не только родители. И старшие братья-сестры, или дяди тети, начиная с детского сада, если вы были, были в детском саду или няня, ну, в общем, какое-то большое количество взрослых людей или более старших людей, которые заинтересованы в том, что в будущем все сложилось здорово. Потом школа, после школы-институт, то, что говорили про тренер, про личностный рост консультант ну большинство современных людей как видим этим пользовались не раз даже уже могут отличить хорошего консультанта от плохого, хорошего тренера от плохого, хорошего лектора от плохого и так далее вот по поводу этой картинки у меня предложение на конкретном примере имея в виду вот эту Идею, которая вот над девушкой появилась даже если находишься на правильной дороге куда не придешь, ты на этой дороге просто сидишь рассмотреть эту идею с позиции следующей как если бы вот эта сидящая девушка на дороге ну вот она куда-то в свою перспективу вдаль смотрит как если бы рядом с ней оказался еще один человек который ну, заинтересован, чтобы у нее было то, о чем она мечтает и вот то, с чего мы начнем разговор, иногда удобно, есть такая старая метафора, может быть, вы ее пользуетесь сами, но вы слышали о том, как создать самую замечательную скульптуру, это взять большую гранитную глыбу, ответить все не нужно. Вот те профессии, которые сейчас здесь появятся, в том числе и те, которые вы назвали, те профессии, которые здесь будут, очень, на мой взгляд, для нас очень конструктивно, вначале определить, чем это от них отличается. Для того, чтобы потом прийти, а что все-таки такое, по сути, коучинг в итоге. Но это примерно так же, как человек, который начинает учиться плавать, ему важно в какой-то момент начать все-таки отталкиваться не просто от в бассейна, но даже от этой, ну вы знаете, там такие пластмассовые штуки на веревочке уже из-за нее не держаться, уже плыть. Во-первых. То, чем коучинг не является, не является психотерапией. Очень простой, понятный ответ, но прежде чем я скажу, почему не является психотерапией, коучинг относится с очень большим почтением к тому, что такое психотерапия и что это за инструмент. При этом психотерапия – это область применения науки, которую в данном случае можно называть медициной. То есть мы имеем в виду, что психотерапевт – это медик, который... Вне зависимости от того, клинический психотерапевт или есть такой просто психотерапевт, вне зависимости от этого это человек, который исходит из медицинского понятия о том, как устроена нервная система человека. И он исходит из того, что есть какие-то трудности, определенные, давайте говорить простым понятным языком, проблемы, в связи с которыми у человека не происходит что-то, что он хотел бы, чтобы происходило. И более того, для психотерапевта есть понятие нормы, то есть есть нормальный, определенный нормальный вид поведения, и есть все то, что является какими-то отклонениями. Каким бы гуманистическим психотерапевтом ни был психотерапевт, к которому ходите, если ходите вы или кто-то из ваших знакомых, или обращался, в любом случае этот человек основывается вот на тех вещах, которые я сказал. Это конфликтует. Ну, смысле не конфликтует, не совпадает с тем, чем является коучинг, а это подробнее опять скажет Светлана. У нас удобное разделение ответственности. Второе, чем является коучинг, коучинг является психологической консультацией, честно сказать, совсем не является консультацией. Почему? А в этом тоже что скажется из но если я там намекнул про норму и сказал о том, что там медицина, здесь ключевое, почему коучинг не является консультацией, просто потому что задача консультанта предложить решение, и более того задача консультанта быть экспертом в каком-то узком вопросе, может быть очень узким, может быть широком вопросе, но быть экспертом в том, по поводу чего он консультирует. Коучинг экспертом в том, что происходит с человеком, не является. Хотя но иногда можно так подумать, что это хотелось. Третье. Коучинг не является наставничеством или менторством, имея в виду, что коуч это человек, который в процессе собственной жизни приобрел какой-то огромный жизненный опыт, достиг того, чего важно было достичь в этой области, и, соответственно, его задача своим примером через свой жизненный путь, который к этому прошел, быть наставником или ментором для кого-то, кто соответственно, приходит в качестве клиента почему? по одной простой, по самой важной причине опыт коуча не имеет с позиции коучинга никакого отношения к опыту клиента клиента свой опыт другой, уникальный и опять же, здесь такая цитата, может быть вы это тоже слышали по поводу того, что для того, чтобы судить или оценивать то, что происходит с другим человеком возможно полезно одеть его опыт, одеть его одежду, одеть всю его жизнь и прожить те несколько десятилетий, которые он уже прожил. И в этот момент, возможно, будет достаточно оснований для того, чтобы оценивать то, что с ним происходит. Третья штука, коучинг не является тренингом. По сути дела, тренинг это метод, методика, инструмент для того, чтобы создать определенные навыки или определенные взгляды. И поддержать людей, которые хотят эти взгляды создать. Есть тренинги артовского искусства. И на тренинге радостного искусства ведущий, тренер, он знает как надо, да? он имеет абсолютно четкий набор инструментов и говорит о том, что вот этим этим этим полезно начать пользоваться, тогда у вас будет успех. Он тренирует, на тренировке дает инструментарий. Есть другой вид тренинга, называемый тренинг личностного роста, там речь не о навыках, там речь об идеях. Но опять же, тренер имеет в виду, что есть правильный, выгодный, эффективный набор идей, то берите эти идеи, и с этими идеями введите иными словами, тренер это тот человек, который обладает каким-то определенным набором полезных инструментов и когда человек идет к тренеру, тренироваться, он отдает ответственность по поводу того, чем я буду пользоваться этому тренеру понятное дело, любой человек на любом тренере может сказать нет, я вот это и вот это брать не буду, но тогда получается он не очень хороший ученик он не очень хороший тренирует и Коучинг не является отпущением грехов, хотя очень часто хочется я чуть-чуть об этом упоминал, когда говорил о моей поучительстве с Ольгой, честно, мне бы хотелось, чтобы она высказала какую-то жалость определенную ко мне сочувствие, сопереживание, и действительно сказала, что ничего страшного, у многих гораздо хуже, собственно, я сам так считаю что по той ситуации, о которой я говорил, у многих гораздо врачнее ситуация она ничего по этому поводу не сказала это по той простой причине, что Финализируя весь этот список, здесь будет сейчас еще чуть-чуть еще текста внизу Но финализируя все эти пять, которые здесь есть, коучинг не использует Не просто не использует, позиция коуча означает быть вне оценки И вне какой-то собственной идеи, собственного подхода к опыту, который есть у другого человека У него есть собственный опыт, собственный взгляд и собственное мировоззрение, и задача его самого найти, сформулировать, сконструировать и начать первый дерз, первые шаги ну, вот к тому, что для него важно ну, собственно, вот финализирующее, самое главное, коучинг не является экспертной оценкой жизни клиента то есть это означает, что коучинг находится вне какой-то оценки по этому поводу возвращаясь к этой девушке, и возвращается к тому, чем коучинг является Я приведу пример буквально следующий. Я думаю, что многие из представителей тех профессий, которые я только что перечислил, в первую очередь исходили бы из того, что, скорее всего, девушке стоит встать и куда-то уже начать идти. Но потому что нечего сидеть. Начали бы говорить с девушкой в первую очередь о том, что находится там, что находится дальше, почему ей там важно оказаться, какие у нее там перспективы и прочее есть такая картинка романтичная, когда нарисованы обычно или сфотографированы два человека например, на берегу моря, они смотрят в одну сторону и написано, что любовь это не тогда, когда люди все время смотрят друг на друга а когда люди смотрят в одном направлении вот на мой взгляд, коучинг и, собственно, работа коуча заключается в том, чтобы умудриться попасть в тот взгляд, который есть у этой девушки туда то есть умудриться увидеть вместе с ней то, как выглядит ее реальность и задавать ей какие-то вопросы, или, может быть, предлагать ей какие-то упражнения, предлагать ей какие-то темы для разговоров, предлагать ей какие-то аспекты, о которых имеет смысл и полезно поговорить, исключительно исходя из того, как она это видит. И вполне возможно, может оказаться, что для этой девушки сидеть на этой дороге – это самое лучшее, что можно сделать. Возможно, для нее на этой дороге имеет смысл пойти чуть-чуть в сторонку. И привлечь, возможно, ей не надо никуда бежать. Если говорить о том, зачем и почему она что-то делает, коуч будет в первую очередь основываться на ценностях, которые есть для этого человека. Не на ее ресурсах, которые у нее есть с позиции коуча. Возможно, у нее есть замечательные ресурсы для того, чтобы зарабатывать очень-очень большие деньги. Но, возможно, ей сейчас именно это не надо. Возможно, не это ей сейчас приносит или принесет счастье. Почему я привожу пример про деньги? Потому что подчас так случается. И так бывает, что те цели или стремления, которые есть на поверхности, которые мне кажутся естественными и правильными. Выучить иностранный язык, начать зарабатывать больше денег, подняться по карьерной лестнице, получить какое-то совершенно определенное образование, заняться здоровьем. Но какие-то социально правильные вещи, бывает так, что они оказываются целями, ну вот как будто не моими. Бывает так, что я к этому стремлюсь, но ну, как бы теоретически. Но не воплощаю, потому что цель не моя. У меня какой-то внутренней соединенности, искреннего изнутри стремления к этому нет. Бывает другая ситуация, тогда, когда, наконец, я достигаю какой-то цели, а никакого особенного наслаждения, и особенного счастья от этого тоже нет. Почему? Ну потому что я, ну вот как такой одинокий боец, как Дон Кихот, который боролся с Бенницами, бился, бился, бился, и наконец добился. А вот счастья нет, почему-то тоже как-то, ну вот оно не совпало с тем, чего я хотел. Идея основная, ключевая, в чем работа и в чем задача коуча, быть тем человеком для клиента, который поможет этому человеку выставить мостик, даже не с тем, что там в будущем впереди, а мостик с тем, что у него внутри. Мы очень часто не до конца знаем, что для нас по-настоящему дорого, важно, значимо и так далее. И уже исходя из этого выстраивать план идти или, если идти, то как, если идти куда. А Мой личный опыт коучинга очень простой, В то, в чем я застреваю, я потом уже начинаю бежать уже радостно и весело, мне хочется скорее закончить коучессию, скорее звонить кому-то, чтобы меня уже коуч не отвлекал, он говорит, подожди, у нас завершающая часть, еще вот это надо сделать в конце и вот это, а мне хочется скорее позвонить, потому что я уже все знаю, что буду делать дальше. А для некоторых людей бывает так, что в процессе коучинга они уходят в еще большее размышление по поводу чего-то. И у меня так бывает по каким-то другим вопросам. Иными словами, коучинг нацелен и настроен в первую очередь на то, что является то тем, что, ну, ты же говоришь, глубинные То, что является глубинными ценностями. То есть это то, что, ну, это не очень, навряд ли, это можно очень четко и слишком ясно сформулировать, но это то, исходя из чего мы действительно делаем, действуем и чего-то достигаем. Есть какие-то области жизни, где мы очень эффективны. Но жизнь ими не заканчивается. Есть какие-то еще, в которых чуть менее эффективны, есть какие-то третьи, в которых есть какие-то сомнения. Нормальной ситуацией для коучинга является тогда, когда к третьей или к четвертой коуч-сессии человек, ходящий на коучинг, Использующий коучинг говорит, ты знаешь, но что-то мои цели, они несколько другие, чем были на первой коуч-сессии, когда я к тебе пришел. Ну потому что на первой коуч-сессии вообще, ну, вообще полезно начать с чего-то, с каких-то своих устремений. И вот говоря как раз вот об этом списке, в частности тренер и в частности консультант сказал бы, вы знаете, но нам как-то трудно с вами работать, с вами не разобраться, вы сами не знаете, чего хотите. Коуч в данном случае исходит из другого, если это действительно в большей степени похоже по ощущениям, каким-то признакам на то, что является выгодной ценностью этого человека, замечательно. Мы находимся ближе к тому, что его делает счастливым. Ну, наверное, все. Угу. Да? Спасибо. Спасибо. большое. Спасибо. Спасибо. Я пыталась